Дорогие ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, как написать сочинение по стихотворению. Для этого, конечно, первое, что нужно сделать, это познакомиться с автором, который написал стихотворение. Познакомиться немного хотя бы с его биографией. В каком году он написал э, свое произведение, когда оно было написано, где он тогда жил, э, по каким местам бродил, что увидел. А обо всем об этом вы можете написать во вступлении к стихотворению. К сочинению. Ну, и, конечно, вы, вы должны знать, в каком году автор написал это стихотворение для того, чтобы э, написать об этом во вступлении к своему э, произведению. Э, когда вы будете писать, обязательно напишите э, в основной части о том, какова тема стихотворения, какова его основная мысль или основные мысли авторские. Для этого надо проникнуться настроением стихотворения, узнать, какое оно грустное, веселое, задумчивое, может быть, оно какое-то мрачное, или вы определите его как романтическое и так далее. Кроме того, конечно, стихотворение надо полюбить, надо прочитать его многократно для этого, не один раз, а несколько раз, попытаться, закрыв глаза, представить себе картину, которую рисует поэт в своем стихотворении, если оно пейзажное. Ну и, конечно, вы обязательно должны определить жанр своего стихотворения. Какое оно? Если это стихотворение о природе, вы напишите, что это стихи о природе. Если это стихотворение о любви, вы напишите стихотворение о любви. Если стихотворение о Родине, вы напишите, что оно на патриотическую тему, оно посвящено теме любви к Родине и так далее. Если ваше стихотворение сразу обо всем, то есть когда поэт говорит не только о любви, например, к своей земле, или не только о природе, но и о человеке, и о его мыслях и чувствах. Такое стихотворение мы будем называть медитативным или философским. Это философская лирика. Ну и, конечно, когда вы читаете, вы должны обязательно найти те образы, с помощью которых поэт рисует какую-то картину или свои эмоции, свои чувства передает. Эти образы, художественные тропы вы должны обязательно уметь отметить, но плохо, если человек пишет, например, поэт использует много сравнений в своем стихотворении, или поэт в своем стихотворении использует много метафор, это никому не нужно, такое сочинение будет только оценено плохой отметкой, потому что стихотворение – это не торговая лавка, это не магазин, в котором хранятся товары. И поэтому надо обязательно постараться не просто перечислить приемы авторские, а обязательно рассказать, зачем, с какой целью поэт использует тот или иной прием, и что это дает читателю, и что, какую картину он создает, или какой художественный образ поэту удалось создать благодаря тому или иному слову. Лучше всего следовать построчно за стихотворением и не перескакивать с мысли на мысль. Если у вас так получилось в черновике, обязательно перечитайте свою работу еще раз. Поставьте предложение в нужном порядке, чтобы все было логично. Избавьтесь от повторов ненужных слов, если они у вас были. Проверьте композиция вашего сочинения, насколько она стройна. Она обязательно должна быть стройна. Мы, как правило, все-таки ориентируемся на трехчастную форму. Трехчастная форма – это не значит три абзаца. Это значит, что у вас обязательно есть некое начало, у вас есть основная часть и у вас обязательно есть некая концовка который вы либо подводите итог своим размышлениям, либо выражаете отношение к тому стихотворению, которое вы разбирали, либо приходите к каким-то важным для вас мыслям и, может быть, обращаете внимание на какие-то другие тексты, в которых та же самая тема проходит у поэта, или у других поэтов вы может быть, обнаружите сходство в темах или в образах, и, может быть, вы переходите в заключительную части своего сочинения вот к такому сопоставлению. Я желаю вам успехов на этом пути. Читайте стихи и пишите о них. Мы с вами сейчас прочитаем одно из стихотворений Николая Алексеевича Замолонского по которому вам предстоит написать сочинение. «Я воспитан природой суровой, Мне довольно заметить у ног Одуванчик и шарик пуховый, Подорожник и твердый клинок. Чем обычней простое растение, Тем живее волнует меня Первых листьев его появления На рассвете весеннего дня. В государстве ромашек у края где ручей, задыхаясь, поет, пролежал бы всю ночь до утра я, запрокинув лицо в небосвод. Жизнь потоком светящейся пыли все текла бы, текла сквозь листы, и туманные звезды светили, заливая лучами кусты, и, внимая весеннему шум посреди очарованных трав, все лежал бы и думал я думу. Беспредельных полей и дубров.